Привет, друзья! Давно меня уже просили, я никак не, не могу записать вам гайд-обзор на предметы. Э, не туда зашел. Предметы физические. Э, физические, физические защитные предметы. Идемте, запишем гайд на физические предметы, потому что многим, в принципе, интересно понять, то из себя представляет тот или иной предмет на персонажа. Ну, и как им пользоваться, в каких ситуациях, и, в принципе, все остальное. Почему многие берут именно защитку <как> по какому-то определенному пику, на определенных персонажей, и, в принципе, все остальное. Все конкретно раскрыть я, конечно, вам не смогу, но что-то конкретное все-таки я вам попробую донести в этом обзоре. И думаю, в принципе... Посмотрим, что у нас с этого выйдет. Так, ну ладно, хорошо, погнали. Погнали сразу вкладка «Защита». И начинаем из первого предмета, который называется «Ангел-Хранитель». Его основная сущность то, что он возрождает после смерти. И у него перезарядка 210 секунд. Как это выглядит, на вас появляется вот такая вот штучка «Перерождение». Да, 210 секунд это долго, но в хороших файтах для лесников часто его берут одним из трех первых предметов. Иногда даже бывает, что выберут первым иногда. Но в большинстве случаев первый предмет берется на чемпиона для его профита. Допустим, если это Шивана, берется вот Российственный союз из вкладки физических. Ладно, что нам дает ангел-хранитель? Он дает нам 40 силы атаки, броню. И когда вы умираете и воскрешаетесь, восстанавливают ему 50% от базового здоровья. Это базовое здоровье, это то, что у него от его чемпиона дается. Это не то, что вы насобираете. Это именно до с половиной того, что вот у вас по статам. К примеру, берем Шивана, повышаем, грубо говоря, уровень до 15. -го. Открываем смотрим ее статистику у нее 2 жизней. жизни когда вы умрете воскреситесь у вас будет тысяча жизней я думаю в принципе понятно механика как это работает базовое здоровье хорошо и 30 запасов маны от запаса маны следующий предмет у нас эгида солнечного пламени Хороший предмет, который наносит урон. Давайте мы его сразу возьмем. Дают 500 здоровья, ускорение умений. Очень хорошая вещь насчет ускорения умений. Как мы видим, тут много-много всего написано. В принципе, нужно давайте разобраться. Потому что эгидно у нас делится на две части. Хилка дает ХП и КД да, Редукшн. Предмет у нас от 175 здоровья и ускорение умений. И кусочек... Пепел Бамми дает здоровье и поджигает противника. Каждую секунду ближайший противник получает от 5 до 20 магического урона. А зависит это, скорее всего, от уровня. Чем выше уровень, тем больше наносит урон. Что сама по себе дает Эгида? Изничтожение. Каждую секунду ближайший противник получает 16-25 магического урона плюс Практически 1%. Практически, но ну не 1%. От дополнительного здоровья. Когда этот эффект наносит чемпионам или эпическим монстрам, владелец получает заряд, который увеличивает урон. А изничтожение у нас на 8% в течение 5 секунд. Максимальный заряд 6. При максимальном количестве зарядов атаки владельца поджигают врага поблизости, заставляет их Получать ежесекундный урон В течение трех секунд Изничтожение наносит 125 по монстрам и миньонам Как это работает? Смотрите Ставим мы манекен Читать конечно хорошо Я сам пон понимаю приблизительно механику Но в принципе это ж гайд обзор Вражеский манекен С Ставим и смотрим Когда мы никого не бьем Она не работает Да, то есть э мы не в бою она не поджигает вот противника, как мы видим Хотя она у нас есть Мы наносим удар И противник начинает э, поджигаться И у нас внизу начинаются стаки Вот, 6 видите Поджигает ближайших врагов Сейчас мы отойдем Пусть стаки спадут Мы посмотрим, как увеличиваются стаки Вот, кстати, дистанция Видите, на какой дистанции она поджигает На большой дистанции, да, и гида поджигает в принципе, если вы где-то там пробегаете рядом уже с противником, вы находитесь в бою, она будет прожигать его. Так, сейчас ждем, пока спадают атаки. Смотрим. 15, 16. С каждым разом усиливается и наносит все больше и больше урона. Нормально. Теперь при каждом ударе вы поджигаете противника, и он быстрее получает урон. Если вы будете бить и драться, идет взрыв, который наносит больше и больше урона. Как мы видим, поджигает очень, очень сильно. Да, то есть, когда мы бьем противника, помимо обычного поджога, да, который у нас есть, на нем еще вон есть огонек. Вот обычный вариант, и когда мы бьем, он просто буквально там чуть ли не... Увеличивается. При этом вы можете каждого так противника бить и каждого противника поджигать. Будете наносить большой импакт э, в массовом замесе, нанося ему урон. Думаю, с этим всем понятно. Дальше. Облачение духов. Хороший предмет с магическим сопротивлением, который дает здоровье, регенерацию и его пассивные свойства. Очень крутое. Э, благодать. Плюс 30% эффектности исцеляющих или восстанавливающих, вытягивающих эффектов владельца. То бишь, это работает на вампиризмы, это работает на предмет по принципу доспех Вармога, который восстанавливает 5% здоровья, к нему мы вернемся. Это работает на персонаже по принципу Мунда, у которого ультимативная способность регенерирует ему жизни. Так же самое, если в команде есть Тарака, вы можете собирать облачение духов. Тарака будет вас хилить на 30% больше. Плюс опять же, вы получаете, получаете плюс 100% восстановления здоровья. 100% восстановления здоровья, это идет у вас от базового вашего, усиляется в два раза. То есть, если у вас до этого была регенерация, грубо говоря, там, каждую секунду 10 хп, грубо говоря, то при сборке облачения духов вы будете восстанавливать 20 Каждую секунду. Берем принцип Гарена, у которого пассивная способность в, в, в, вне боя, когда он выходит с боя, он восстанавливает себе жизни, да, то есть пассивно, каждую секунду. Облачение духа в этом плане хорошо ему помогает. И, конечно же, вот этот капюшон, который также после получения ур ур урона пражского чемпиона дает восстановление здоровья аж плюс 150 удобная штука кстати ее можно кстати комбинировать призрачный гость и облачение духов их можно комбинировать между собой очень удобная вещь вот я беру частенько вот эту штучку капюшон призрака на скажите мне скажу я вам на горе на точно хорошо погнали дальше знамение рандуина очень эффективный предмет против э, противников по принципу Ясо, каких-то АДК там джинов, у которых критические удары. То есть те, которые собираются в криты. Если вы видите, что у противника есть 1, 2, 3 противника в криты. Вы играете на каком-то танке или э, брузер танк, да, или там брузер-инициатор, который собирается в танках. Вы можете, в принципе, даже я скажу больше, на любого персонажа собрать защитные предметы, потому что они. В принципе заходит если вы понимаете что вы в Тимфайте будете падать умирать то какой бы вы не пытались внести импакт по урону у вас это не получится для меня рандуина что у нас дает снижает критический урон получаемый от критических атак да то есть понятно если там ясуо грубо говоря бьет критами по 500 там ладно давайте по 1000 не будем математикой там 75 бьет критами по 1000 то с этим предметом он вас будет бить по 850. При этом а, холодная сталь, когда в, когда по владельцу попадает атака, он на полторы секунды снижает скорость атаки противника. То есть тот, кто его ударил, он получает минус 15% скорости атаки. Очень полезная штука против тех, которые, я же говорю, в рукопашку дерутся с критами. И таких предметов еще будут. Будут такие предметы, которые замедляют скорость атаки. Это очень хорошо. А если еще в команде есть какой-то Мальфит, который собирает пару предметов Использует навык. Там вообще скорость так и режется жутко-жутко-жутко Шипованный доспех Так, Рандуин, в принципе Давайте посмотрим этот кусочек да, вот Как раз именно он и Доспех хранителя, который понижает Скорость атаки противника да. Шипованный доспех Дает 200 Маг здоровья и 75 брони Смотрите его Пассивные умения при поражении владельца атаками наносит атакующему 25 магического урона плюс 10 дополнительной защиты. Защита ваша, то, то есть э, сколько у вас защиты дополнительной, не конкретно базовой, а дополнительной, собратой именно вот здесь, закупленной в магазине. То есть в данном случае, если вы берете его буквально первым предметом, собираете полностью шиповный доспех, вот эти 10% это плюс 7,5 урона. То есть, по сути, будет 30-ка отражаться в противника, да? То есть, у нас 75 брони. Выбираем 10%, это 7,5. Будет к магическому урону, который будет получать противник. Хорошо. И плюс, опять же, когда противник вас будет бить, на него будут налаживаться страшные раны. Страшные раны это антихил. Если противник хилится, да, там, к примеру... Какой-то мастер-и собрал себе, грубо говоря, там, не знаю, кровопийцу, образно. Его урез будет э, страшный разный, на 40% порезан. Но при обездвиживании вражеских чемпионов также накладывается на них эффект страшной раны 60%. Что такое обездвиживание? Это принцип ультимативной способности Шиваны. Это какой-то контроль, который заставляет противника стоять на одном месте. То бишь, э, сейчас мы возьмем шипованный доспех, используем ультимативную способность и посмотрим на манекен. Сейчас на нем ничего не видно, да, то есть мы через него перепрыгиваем, и на нем появляются страшные раны. Понятно, да, то есть вы обездвиживаете противника, э, и он получает эффект страшной раны. Хорошо для всяких, э, не знаю даже, э, Джарванов. У него контроля, в принципе, для обездвиживания хватает дальше в принципе разберетесь лайки и тому подобное 60 процентов это очень круто мунда захлебнется своей регенерации как говорится да он не сможет регенерироваться вот а теперь очень классная штука доспех вармога дает нам 700 здоровья 200 процентов восстановления здоровья то есть то что мы обсуждали ранее если у вас 10 там секунду да, регенит то есть если вы возьмете вармок Сразу просто вармок То уже будет 30 секунд регенерировать Это 200% Дает еще ускорение умений И смотрите Если у владельца не менее 950 дополнительного здоровья Восстанавливает 5% здоровья в секунду Если что Короче, как он работает Они тут криво написали Я не могу понять просто как они его перевели а, Смотрите вам нужно собрать два предмета, два дополнительных предмета, чтобы у вас получилось 950 дополнительного здоровья. Вармок дает у нас 700 здоровья. Принцип какой там? Можете взять, допустим, из боевых предметов черную секиру, которая дает 350 здоровья, и у вас уже получается 1000, правильно? И вы уже от этого можете спокойно себе регенерировать, выходя из боя, через 6 секунд себе здоровье. Если вы возьмете его просто первым, вы не сможете себе регенерировать. Если вы возьмете, допустим, отсюда кусочек, вы не сможете регенерировать, потому что он дает 700, 175, 700, 175 максимального здоровья. Поэтому нужно как минимум собрать один предмет, который дает 250 плюс здоровья, и тогда вармок сможет работать. Предмет очень шикарный, он помогает выходить с боя, возвращаться в бой буквально там в течение 10 секунд, если бой затянутый. Это прям must-have, я считаю. Предмет э, на Мунда, на таких как арены, которые влетают, отбегают и с помощью там облачения духов доспеха Вармога просто регенерируются моментально. Это, я считаю, лютая хрень. Лютая имба. А вот этот предмет... Э, пешончик, который после получения урона с почему чмена в основном здоровье на 150%. процентов. В принципе, хорош для того же Мунда, который входит, да, и у него там, помимо того, что ульта срабатывает, да, регенерация, как бы еще и это повышает в бою. Так, ну ладно, мы это уже рассматривали. Испытание Стирака. Хороший предмет, дает плюс 50 к базовой силе атаки. Что такое плюс 50 к базовой силе атаки? Смотрим. У Шавана на данный момент на 15 уровне 122 сила атаки. Ни одного предмета не собрано у нас на дополнительную физическую атаку. Если мы сейчас возьмем э, перчатку стирака, нам э, дополнительно дадут 61 урон. Это базовая сила атаки. Берем... Перчатку Стирака и вот мы получаем 61 урон. Это в принципе очень много. То есть, как мы понимаем, с каждым уровнем, да, то есть базовая сила атаки растет. И испытание Стирака получает свою актуальность. Потому что в данный момент испытание Стирака дает очень много урона. Ни один предмет не дает 60 плюс урона. Ни один из физических предметов не дает столько урона. Есть 55 максимально. 55. 61 вот на 15 уровне нету. Но дело-то не в этом. Это защитный предмет, который дает нам 400 максимального здоровья. Действует только на чемпионов ближнего боя. Угу. Линия жизни при получении урона, после которого владельца остается не более 35%. Он укрывается щитом, прочностью которого равна... 75% от его дополнительного здоровья что такое дополнительное здоровье это вот вы взяли вормок. да, 700 тут 200 и тут 500 700 и 700, 1400 и испытание стирака 1800 и он дает 75% к математике сейчас мне впадло честно говоря, я только проснулся Uh, Spinet, ну, короче, около 600, даже, я бы сказал бы, по 1000 прочность щита у вас будет. По 1000, то есть, если у вас вот такие предметы есть, много ХП, то щит будет очень большим, uh, щит постепенно пропадает в течение 3 секунд. То есть, если вас прям в файте бьют-бьют-бьют, то типа это прям круто. Перезаряжается он полторы минуты. Ярость и когда срабатывает линия жизни владелец увеличивается в размерах, и его стойкость повышается на 30%, на 8 секунд. Стойкость это у нас эффект к контролю. То есть, если вам до этого давали стан на 2 секунды, то стойкость 30%, у вас будут, не знаю, там, ну, полторы секунды, ну, там чуть больше полторы секунды держать в контроле. То есть, это стойкость. Вас замедляют там на 10 секунд, грубо говоря, да, Срабатывает стойкость 30% на вас, вас замедляют уже 7 секунд. Поняли, да, что такое стойкость? Хорошо, идем дальше. Надеюсь, я все правильно говорю, потому что надо будет полазить уже как умный человек и перечитать все назначения, что касается лол, вообще в априори их не обозначение. Но вообще стойкость это идет э, иммунитет, э, как сокращение, точнее иммунитет, иммунитет сокращение к Эффекту длительности каких-то э, тормозящих заклинаний, станющих и тому подобное. Ладно. Хладнокровная рукавица. Кстати, стирак, с чего он у нас собирается, давайте посмотрим. Если мы вармох, в принципе, понятно, да, какие предметы у нас собираются. То вот же стирак. Берется на демаку, у нас перчаточка. И берется именно перчатка самого стирака, который называется кулак э, чаурим. Он дает и здоровье и атаку. Хорошо. Хладнокровная рукавица у нас собирается с ледяного пелина. пелена. Да, 20 брони. Ману дает 150. Неплохо, в принципе, для тех, кто манозависимый. И а, плюс 10 ускорений умений. Очень полезная штука. Ну и сияние, в принципе, я думаю, все вы знаете, то, что оно наносит а, в два раза больше урона физического, когда вы используете навык. Да, то есть если вы били по 100, вы использовали навык, следующий удар у вас будет 200. Это так работает сияние. В Троственном союзе идет эффект 200%, то есть если вы бьете по 100, то после использования заклинания вы будете бить по 300. Следующий удар, следующий удар, насчет 300. Так, хорошо, возвращаемся мы дальше к сиянию и к нашей перчатке. Она нам дает 50 брони, 450 максимальная мания ну то есть 450 маны дает 25 ускорений умений в принципе неплохо в течение 10 секунд следующая ну короче вы поняли нанесет дополнительно 100% базовой атаки и на 2 секунды создаст область холода которая уменьшает скорость передвижения попавших в нее размер области зависит от брони чемпиона чем больше у вас брони тем будет больше область перезаряжается этот навык полторы секунды. принем наносит меньше урона. Хорошо. Берем перчатку. Смотрим. Э, вначале посмотрим без брони. В принципе, давайте продадим сейчас эти все предметы. Они нам не нужны. Э, давайте мы подвинем нашу цель поближе к нам, чтобы долго так не бегать. Э, вот, наносим удар. Вот область. Вот эта область, это замедление. Сейчас мы э, накупим 75, 55... Ну, в принципе, у шапон доспехов всегда было самое большое количество брони. Мы накупаем 4 доспеха, используем навык, у нас внизу вот видите появляется рукавица, наносим удар и видим область. Область повышается. То есть такие персонажи, как Рамус или Оны, которые себе а, с помощью навыков повышают броню, это прям заходит сексуально. То есть вы использовали навык, нанесли удар, вот вам область. Чем больше брони, тем больше область. Опять же, берем плюс-минус, там, грубо говоря, там, стандартную сборку, да? Да, чем мы там не продали? Продать. И покупаем, там, знамение Рандуина. Использовали хэч. Вот, ну, в принципе, нормальная область. Хорошо, я думаю, с перчаткой все понятно. Идемте дальше по предметам. смотрите, что у нас там. Броня мертвеца. Классная штука. Очень крутая. Она дает вам здоровье. 50 брони. Именно то, что помогает броня, помогает выживать от физиков. Думаю, всем понятно, что такое броня. Простая броня. Не магическое сопротивление, а именно броня. Плюс 5% скорости передвижения. То есть, когда вы уже ее купите, да, то есть, вы уже будете быстро перемещаться. Посмотрим на дополнительные предметы. Вот, крылья луны дают как раз нам 5 к скорости передвижения. 5% это довольно круто реально круто, у нас дракон дает 6% вроде как, да 6% скорости передвижения и старший дракон дает 9% если я не ошибаюсь так, броня мертвеца давайте рассмотрим сам предмет и тут, кстати, вот 40 брони, 40 брони, если что вот, броня мертвеца, возвращаемся дальше так, накапливает при передвижении накапливает заряды импульса Увеличивающая скорость передвижения максимум плюс 50 при 100 зарядах. 100 зарядов, что это такое? Смотрите, вот мы стоим на месте, у нас ничего нету Смотрим вниз, у нас появляется вот 4, 7, 9, там 12, 16, 20. Вот это есть вот это заряды, они накапливаются до 100. Думаю, в принципе, понятно, что за заряды. И они дают плюс 50 скорости передвижения при 100 зарядах. атаки таги поглощают все заряды импульса. Что такое поглощает заряд импульса? Вот у вас есть сейчас 90... Я сотню набью, да? То есть мы наносим дар плюс 50. У нас плюс там вот... Сколько мы стоим? 22. Плюс 11. Понятно, да? То есть буквально вот сколько вы набегали, ровно половину вы нанесете противнику. Давайте какой-то вот 74, и сейчас будет 37. Понятно, да? А, если вы бьете, у вас заряд импульса спадает И скорость передвижения у вас при этом опять же спадает Но скорость передвижения появляется, когда у вас будет ровно сотня То есть, э, как это посмотреть э, Берем, э, выбираем третью позицию чуть -чуть, Ищем скорость передвижения Ага, скорость передвижения у нас третья строка в самом низу Третья колонка, да, то есть скорость 385 в данный момент Бежим, накапливаем И вот 409 уже Уже 409 при хорошем раскладе берем какой-то классический ботинок. Вот Меркурий на магическую защиту. И у нас скорость передвижения уже 511. Ну, типа, неплохо. Но это мы выходили с базы. Вот 444. У нас два предмета на ускорение. Думаю, неплохо. Плюс, опять же, включаем пару предметов на ускорение. И вот мы ускоряемся до 550. Ну, нормально, типа. Why not? Ладно, хорошо. Я думаю, в принципе, понятна суть брони мертвеца. Она дает при накоплении зарядов скорость передвижения, то есть, чтобы быстрее сократить дистанцию с противником и тому подобное. Так, ботинки. Давайте к ботинкам. Мы вернемся чуть-чуть позже. Это будет на последние у нас защитные, как говорится, моменты. Так, катализатор ионов дает нам хп 200 мана. 300 восстанавливает ману в размере 15% от полученного от чемпионов урона. Понятно, да? То есть вас набили и оно восстанавливает вам ману. Затраты маны восстанавливают здоровье в размере 20% от затрат маны. Все такие, типа, что ты сказал? А, не больше 15 здоровья за каждое умение. Грубо говоря, вы используете навыки, да, там, использовали три навыка. И вот этот катализатор снов вам пополнит Что? Правильно ХП Вы потратили ману, вам пополнили хп Вас начали бить И то что вас набили, снесли вам пол хп Вам восстановили ману Вот так работает катализатор снов Что это у нас за предметик? Поглощающий плащик Сопротивление магии 40 плюс 40... 40... 40... 40 Сопротивление магии Хорошо, давайте рассмотрим маску пустоты что это за предмет, потому что многие прям реально не знают, что, когда, зачем они его покупают. Дает 300 максимальное здоровья, сопротивление магии плюс 40, максимальная мана плюс 300, ускорение умений плюс 100. Но ну, это базовое. А теперь то, что пассивное, то что вот наш... из-за чего ее в принципе и собирают. Восстанавливает ману, как мы уже знаем да, от полученного урона, э, восстанавливает хп уже... Не более 25 за каждое умение Ну, ваше исп использованное И самое главное Пустота Ближайшие вражеские чемпионы Получают на 15% Больше магического урона Ну, когда вы играете за танка И у вас в команде есть какие-то хорошие магии Это прям не необходимый предмет Маска пустоты, чтобы Если особенно вы какой-то влетный инициатор Это прям Крутизна Вражеские чемпион получает больше магического урона На 15% Вы, конечно, тоже можете, ну, типа, их магом Каким-то раздамаживать Вот, в принципе, Шивана это маг У него куча магического урона Ну, как маг, не целенаправленный маг Где там есть навыки Но если посмотреть, плюс 80 Добавки магического урона Плюс 20, ну, то есть, видите, везде 70 Там плюс, везде есть магический урон Кроме второго навыка, да? Но он наносит магический урон. Второго и первого. То есть, вот три, э, два навыка, которые наносят у Шиваны, э, магический урон. То есть, это третий плевок, который и дракон, когда она в, улетает. <сces> <сces> Ладно, идем дальше. С маской пустоты, понятно, да? То есть, э, противник получает на 15% больше, больше э, урон. А к, к, конвергенция Зика. Кон, конвергенция. Сложное название, блин, придумали. Не могли что то попроще. Просто там какая-то хрень Зика. А, прошу прощения. Так, ладно. создает 40 брони, 40 сопротивлений магии. Дает ману 150 и ускорение умений. Давайте же разберемся нормально в пассивных свойствах, потому что это э, предмет защитный, саппортский предмет. Да, то есть саппорт его очень часто собирают, саппорты танки... Ну, то есть, в принципе, классная штука. Но иногда могут и собирать, конечно же, лесники и все остальное. При применении абсолютного умения вокруг тебя появляется снежная буря. А атаки союзников неподалеку воспламеняются. То есть, я использую ультимативную способность. Давайте мы ее купим. Я сейчас использую ультимативную способность. Были бы мои союзники, их атаки бы начали воспламеняться. То есть, наносить урон вот мы использовали навык и подо мной он кружочек появился видите сейчас он пропадет а, если я это делаю в кругу своих тиммейтов они получают так возвращаемся где там защитка конвергенция они получают <coughs> на 10 секунд воспламеняющие атаки свои буря замедляет торгов на 20 процентов то есть да то есть это до... Просто замедление там, сколько оно там будет длиться, не знаю, там 3 секунды, сколько, не, не помню, сколько мы там смотрели, да. Грубо говоря, мы вот сейчас, грубо говоря, там где там Шавана, без перезарядки. Ага, так не работает. Обновить статус. О, работает. Вот, делаем ульту. Ну, 4-5 секунд где-то, да, вот у нас буря. То есть она замедляет в этот момент противников. Так замедляет а атаки союзника, поджигают их, нанося дополнительный уру, магический урон в размере 30 от э, урона атаки в течение 2 секунд. То бишь, э, урон атаки, урон атаки. Э, фишка усиления союзников, это дополнительный магический урон на них налаживается. да То есть они бьют физической атакой, но еще взрывается поджог магической атакой э, от урона атаки урон атаки. Ну, я так понимаю, это ихнего, вот, сколько у него урон атаки, да, там, если это какой-то АДК, у него там 600, то 30% хорошо вылетит, там, плюс 200. Грубо говоря. Приоритет отдается союзнику самой высокой силой атаки. самая высокая ну, там, видите, мечик нарисован, это сила атаки. А, союз морозы и огня. Снежная буря замедляет а, подожженного врага, и воспламеняет, наносит 60 единиц магического урона в секунду. И замедляя на 50% в течение 3 секунд. То есть того, кого начинают бить, он, он, он поджигается и еще и замедляется. Очень классная штука. В принципе, думаю, понятно, что такие, допустим, как трэши, да, то есть там какие-то, не знаю, там рейконы. Это прям люто-круто. Но опять же, видите, преимущество дается того, у кого больше сила атаки. Это, в принципе, правильное распределение. То есть, дополнительный урон и замедление противника. Ну, чтобы вы понимали. Хорошо, погнали дальше. Клятва заступника. 350 хп, 40 брони, 10 ускорения умений. Защитник. Что он дает нам? Защитные показатели владельца увеличиваются рядом с союзным чемпионом. Если кому-то из них наносится э, урон от другого чемпиона, монстра или башни, они оба получают щит. То есть, если монстр, это монстр, это лесной монстр, там красный, синий, баф. Если же башня начинает бить, получает щит или чемпион щит. А, а, а их скорость передвижения увеличится на 20 на полторы секунды. То есть, вас начинает бить, на, на тебе срабатывает щиток. Да, то есть, если он находится рядом, если вы рядом находитесь... <клодит> У вас срабатывает щиточек, ускорение и по петлям Ну, в принципе, понятно Перезаряжается 30 секунд Когда вас бьют, когда вы рядом Вот с этим предметом, когда саппорт находится рядом с чемпионом Рядом с союзным чемпионом Если кому-то из них наносится урон Он срабатывает и перезаряжается Ну, в принципе, понятно Вестник зимы Собирается у нас через каплю Вот капля слеза богини она дает ускорение умения, 300 мана и плюс стакает эффект, думаю, в принципе, кто не знает, уже посмотрите вкладку магические или физические там свойства. Она накапливает ману до 700 и потом превращается в это, а это в это. Это у нас что? Великанская зима превращается потом. Так, ну, в принципе, давайте уже рассматривать великанскую зиму, потому что, честно говоря, не вижу смысла рассматривать предмет, который все равно стакается потом в великанскую зиму. А, Дает 350 максимального здоровья 1200 маны Это очень много Помогает прям существовать на карте Для манозависимых чемпионов При этом это, ребята, считается Защитным предметом Вот а, Благоговение Дает нам <coughs> ускорение умений В размере 1% от Максимального запаса маны И восстанавливает 15% затраченной маны Короче мы это уже обсуждали в других видео. Чем больше у вас маны, тем больше у вас будет дополнительного ускорения умений. И восстанавливает ману у нас от затраченной маны. Чем больше вы потратите, тем больше она вам, короче, восстановит. Ледяной колос. При обездвижении вражеского чемпиона предмет поглощает ману и дает щит на 3 секунды. щит поглощает 150 секунды единиц урона плюс 5 от максимального запаса каждого вражеского чемпиона рядом то есть американская зима а, дает щит хороший щит при обездвиживании вражеского чемпиона принцип это там блиц да вот блиц этот предмет в принципе заходит неплохо ему нужна мана чтобы его пассивно щит был больше да то есть чем больше у него мана тем больше у него щит у блицкранга. И плюс, опять же, здесь же он еще дает щит. И плюс, опять же, от запаса маны. То есть, у БЦ может быть щит здоровейнейший просто в лейте. Ну, в принципе, я думаю, тут все понятно. Да, то есть, эффект срабатывает только, если у владельца осталось более 20% от максимального запаса маны. Если у вас маны нет, извините, щит не сработает. Хорошо. Ледяное сердце дает нам броню, ману. Не хп, ребят. Ману дает. И ускорение умений. А также снижает скорость атаки ближайших врагов на 20%. Собирается у нас из уже, как мы знаем, доспех хранителя и вот э, ледяная пелена. Мы уже их рассматривали, грубо говоря, да, то есть э, хп не дают, дает ману. То есть это для манозависимых каких-то чемпионов. И сила природы был недавно добавленный предмет. Эм, Хороший предмет против магов, и особенно для тех, кто э, какой-то инициатор, грубо говоря, который мобильный сам по себе. Окей, что у нас здесь? Сила природы. 30-50 максимальное здоровье, сопротивление магии плюс 45. Буря дает нам 5% скорости передвижения. Поглощение. При получении урона от умений. Урона от умений. То есть, если какая-то Ариана использует там навыки, грубо говоря, да. Скорость передвижения дополнительно увеличится на 6, а сопротивление магии на 6 на 5 секунд. Суммируется до 5 раз. То бишь, внизу уже пишут, 30 э, дополнительной скорости передвижения и 30 дополнительное сопротивление магии. За каждое уникальное умение. Что такое э, вы получите один заряд за каждое уникальное? Что такое уникальное? Это означает то, что Ариана дала первый, да, нанесла урон магический. Дала второй. Это уже второй уникальный. Э, использовала, да? Получили урон. Это уже второй. Вернула шарик на обратно на себя. Нанесла вам урон. Это третий уникальный. Тут прибежала Люкса. <кхе> использовала там... Первый навык, оцепила вас. Это уже четвертый уникальный. Дала замедление, взорвала. <кхе> Ауе. е Это пятый. Нажала ультимативную способность. Взорвала вас. Это шестой. Она вас убила, но при этом у вас э, дополнительная скорость передвижения увеличилась на 30. И сопротивление магии тоже на 30. Ну и остались мелкие. То, что мы не досмотрели. Это вот э, терновый жилет. Кстати, мечик, он просто здесь находится. Но его здесь нет. Кстати, видите? А, так, терновый жилет. Это у нас собирается как раз шиповный доспех с него. Он дает броню. И когда вас бьют, противник получает магический урон плюс 8 процентов от вашей брони но его преимущество в том что он налаживает страшные раны 40 процентов но мы все вы поняли что антихил вот краткий антихил здесь а, пожиратель заклятий это у нас переход уже идет в вкладку физическую а, с него собирается у нас данный меч Милмортиса, Зев, Зев, Зев, Зев, не знаю, чих Милмортиса. Суть понятная, короче, да? В чем его суть? В том, что он дает силу атаки, сопротивление магии. Если после получения магического урона владелец остается меньше здоровья, то есть, ну, линия жизни, да, 35%, это, в принципе, всегда. Он получает щит, который получает э, 150 единиц магического урона. Не физического, никакого-либо, а только магического. В течение 5 секунд и полторы... Минуты нет, там да, да, полтора минуты перезаряжается, и полное увеличение, я думаю. Можете на паузу поставить, почитать что-то такое, кому интересно. Ладно, хорошо, наручи, искательницы, броня и магический урон. С этого собирается у нас новый предмет кристаллический отражатель, который находится на складке магический. Мы его рассматривали. Поэтому опять же можете нажать паузу, прочитать, что он означает, либо же перейти на Обзор магических предметов и найти его там. В принципе, все остальное, я думаю, было понятно. Так, давайте посмотрим же ботинки. Какие ботинки у нас являются защитными. Продадим. Эм, Поступ Меркурия. Помимо скорости передвижения, он дает нам еще 10 к магическому сопротивлению. А также... Стойкость, да, вот, сокращает длительность эффектов оглушения, замедления, провокации, страха, молчания, слепления и обездвиживания на 35%. Очень крутая штука. Активно, когда вы используете плюс 15, конечно, передвижение. То есть, Меркурий берется, если много контроля у противника, магические уроны и тому подобное, да, то есть, чтобы быстрее выходить с контроля, да, очень классно. Бронированные сапоги Тоже дают скорость 40 к скорости передвижения 15 к брони дает И заслон блокирует 15% урона от атак Когда-то он блокировал 10, сейчас блокирует 15% Это типа много Реально много То есть если у Ясува, к примеру, мы берем Когда он собирает 100% крит ну, допустим, собрался Солари Использовал навык, у него 100% крит Но его атаки наносят 180% и ему нужно собирать просто, скажите мне, скажу вам, грань бесконечности, чтобы его атаки как хотя бы наносили крит полноценный 200%. Ну, с гранью он наносит 210% критического, да, то есть урона. А эти ботинки, они просто урезают 15%. И тут же Су уже не может даже полноценно нанести крит в 200%. Ну, суть, короче, вам понятно. Бронированные сапоги режут 15% физического урона чемпионов. Так, нанося урон чемпионам или получает от них урон, владелец теряет эффект спринта. Понятно, да? Ну, в принципе, вот два основных защитных. Но еще есть, в принципе, можно посчитать ботинки стремительности. Давайте мы отнесем к защитному. Суть в чем? они дают больше всего скорость передвижения больше всего то есть 50 все дают по 40 он, они дают 50 лоск минус 30 к эффектам замедления если у противников прям много замедления это хороший вариант ботинок спринт скорость ну и в принципе все остальное видите минус 30% к эффектам к эффектам замедления Думаю, в принципе, тут все понятно. Хорошо, ребят, э, надеюсь, я вам чем-то помог. Надеюсь, все у вас получится. Если кто-то не разобрался и посмотрел это видео разобрался, ставьте лайк, пишите комментарии. Я буду рад всему.